Я вам песенку спою про Новый год, Он подкрался незаметно и нас ждет, Так как с будущего года человек без квор-кода Никуда вообще не попадет. кюр недалек, он у самого порога, Вот пришел в Новый год. И придут с ним QR-коды, вот пришел Новый год, И придут с ним QR-коды, QR-код, QR-код, Это выгодное средство, бизнес есть, бизнес прет, И давно уже известно, что пришел Новый год, С ним придет и QR-код, что пришел Новый год, С ним придет и QR-код. Самолеты летят, только вот беда какая, Керкот нужен всем, кто теперь уже летает. Керкот нужен всем, что теперь уже летают. Захотелось купить мне одежду по сезону, только вот ведь беда, Нет у меня керкота. Только вот ведь беда, нету у меня куркода, курко, курко. Это выгодное средство, бизнес есть бизнес прием, и давно уже известно, кто положит в карман. Но кто за все заплатит, только вот чем платить. Цены бешеные стали, а зарплаты давно стали низкими в тринадцать, а зарплаты давно стали низкими в тринадцать, в Киркот, за него никто в ответе Если есть, ты герой Если нет, то ты в жопене Если есть, ты герой Если есть, то ты герой Керкот, Керкот это выгодное средство, бизнес есть, бизнес прием. И давно уже известно, что пришел Новый год, С ним придет и QR-код, QR-код. На прививку нельзя, у меня ведь аллергия, Да из водоростом давно. Много вылезло чего. Кюр-кот, это выгодное средство. Бизнес есть, бизнес прием. И давно уже известно, что пришел Новый год, С ним придет и Кьюко. Уточная, новогодняя. С Новым годом, друзья! Друзья, родные, близкие, счастья вам, здоровья побольше. И главное, без вирусов! Ура! Будьте счастливы!